привет друзья сегодня я на кубани первый раз в этом месте в районе федоровского гидроузла лет 20 вообще не был здесь ребята были решил съездить посмотреть попробовать половить карасик сам федоровский гидроузел на той стороне чуть правее меня он вижу лодки вижу его вход по той стороне фарватор здесь миллиард ну вот красивое место решил попробовать Долго искал точку, так как здесь ровный полив. Нашел где-то провал в ямку. Очень резкий свал, небольшая ямка. Стал на самом ее э, начале. Иначе просто не могу вырвать кормушку. У нас какие-то муфеля. Вот отсюда. Сейчас начнем закармливать и пытаться что-то поймать. Надеюсь на карасика. Давай выложим прикормочку. Попробуем поймать рыбка. Погода супер. С праздником. Сегодня 1 мая. Вот. Решил выскочить половину. На кубане. Еще и в новом для себя месте. Будем надеяться, что-то поймаем. Ребята были недавно. Значит, две недели назад были половили по очень хорошего крупного карася здесь. недели назад были ловился мелкий карась. Но, скорее всего вся основная рыба, включая карась, стоит на фарватере и его На лодках народ. Чуть долго истыгал. кормушка 90 грамм. Сейчас начнем первый. Вот Зачем? Интересно непонятно. Что нашел что-то лежит Что в воде. Прям четко остановить не смог. Нету никакой выраженной бровки 1 мая народу много противоположный берег В каждой души люди где можно встать практически каждый. нарут что-то а мы ловим класс птички поют долго я искал место Куды будем бросать Удилище хайпро в старой версии до 150 грамм, сейчас это же удилище до 140 грамм. Заметался, взял основу база Миненко-река, в нее добавил карп-черсть. Карп и недорогую серию чеснока что будем ловить с запахом чеснока э -э реку взял это она пуется для более липкой прикормки кто нормально, кто то нормально потолпать первый закормочный заброс кормушка стала сразу четкой сейчас это вот вернее справа где-то в километре двух Судоровский гидроузел. видно видно отсюда. Хорошо. Классно. Давно не мог вырваться на рыбалку. Работа не позволяла. Еще один заброс. Из-за кормочной сразу и определяющий. Печка, конечно, здесь приличная Мелко. Положить. Пускай. Прокидывал метров на 80. Все одинаково. Все одно и то. Не захотел ехать в Тукалу. Тел спокойно, тишины. М -м, музыка. Первомайские праздники. Погода супер. Небольшая облачность, не жарко. Это еще и теневая сторона. Это, кстати, еще один выбор, почему я решил сюда. Теневая сторона. Солнышко сзади будет, если будет выглядывать. Так, начнем с 60 сантиметрового поводка, а там посмотрим. А удилище это, если честно, слабовато для такой печки, для таких весов. Да, это нормально, но вот у бублика сгибает, слабенько. Хайкро это более все-таки для более слабого течения удилища, более бросковые, хотя именно эта 150-ка мне не нравится. Сейчас ее сделали до 140 грамм, это более правильный для нее тест. Поймал три карасика. Все поклевки на одного красного опарика. Пучок, тишина, через тишина, по Поймал одного пискаря. Последний раз пискаря ловил больше 35 лет назад в Ясенской. Тут раз первая рыбка песка. в 90 сантиметров. Короче, вывод уже. Ухли, скажем, Вот что есть. Allez Отстрел просто отстрел. Плечь выложить. Такие, Такие сами кормушек. Несколько не дней назад С утра плавдох Потом начало падать воду Приблажив вот Кубанский Ну хорошо. валом губкового сейчас где он возможно стоит компрораторы в той стороне не круп но... не нравится Куши ушел червячка. Первую рыбку с червячком. Чихой. Ну, все мальчик. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Классная погода. Не жарко. Yep. Просто офигительно и жаль, сегодня не получилось на карпу поехать. Хотел на карпа, не было. Ну, а уж тут и мест на районе, куда хотел. Ну, зато вот тоже сижу, кайфую. Кайфую. Я тут напрягался, карпа втягал бы. А тут где у нас всего Продолжение следует... Рыба тихой, рыба, рыба. Вкуснее карася, тоже жареный карась. Ай, как красивый золотой рыба. Что плохо. Но, тем не менее, фу. -фу. Вот задрожал фигур.